Смотрите, у меня спецы с Украины работают, так что делайте выводы сами. Два замечательных помбура, два пацана у меня с Украины. Друзья, привет! Сегодня у нас очень интересный объект. Мы сегодня будем скважину, которая будет не давать воду, а забирать. Вот так вот начинаем раскладываться. И вот такой заезд. Никакая установка кроме малогабаритной, сюда, конечно, не зайдет. Под навесом, соответственно, у заказчика уже есть дренажный колодец, который его не спас от затопления в подвале. Видно, в нем очень много воды. И скважину мы пробурим на сухой известняк именно в этом колодце. По конструкции я хочу посадить 133-ю стальную обсадную трубу на кровлю известняка, дальше вскрыть сухой известняк для того, чтобы он поглощал все талые грунтовые дождевые воды. Вот как мы сюда заехали, я сам не понимаю, смотрите. Соответственно, воду в водовозку набираем прямо из этого дренажного колодца, чтобы никуда не ездить за водой и экономить время. По мере выкачивания колодца видно, как срабатывает леневка. в колодце вот уже обсадную трубу ставим сейчас будем известняк скрывать вот видно из трубы промывка пошла промывку глокнула My bang is a good Чтобы уж сделать все очень надежно, мы решили в зону известняка опустить 117-ю перфорацию пластиковую. Разбурив сухой известняк, мы его сейчас заармируем пластиковой трубой. Ну вот, в общем-то, и все. В центре дренажного колодца пробурили водопоглощающую скважину. Видно, обсадная труба герметична абсолютно, а туда вода уходит, в нее в сухой известняк.